Здравствуйте, меня зовут Соломаха Любовь Константиновна, я врач-хирург-парадонтолог. Сегодня мы с вами поговорим о том, как ухаживать за зубами на имплантатах. В первую очередь необходимо помнить, что у имплантов нет иммунитета в отличие от своих зубов, поэтому требования гигиени несколько выше. В течение трех суток после установки имплантатов необходимо воздержаться от употребления очень горячей пищи, очень острой пищи и очень вязкой пищи. Вооружитесь щеткой с мягкой щетиной. После полной остеоинтеграции можно будет использовать щетку со средней щетиной. Также необходимо пользоваться ершиками, зубными нитями и ирригатором. Используйте ополаскиватели с антисептическим эффектом. Включите в свой рацион продукты, богатые минералами, микро-макроэлементами и витамины. Если у вас останутся какие-либо вопросы, вы смело можете обратиться. Наши специалисты помогут вам.